всем здрасте вот хочу в принципе наверное, последний раз снять свою тепличку сегодня 30 августа вот у меня вот такая вот катавасия теплички собрал перцев помидоров вот сейчас соберу ну еще наверное оставлю на недельку вроде погода позволяет Вон перчики еще баклажанчики висят в принципе Наверное, на на следующей неделе буду закрывать баклажанчики Вон арбузик у меня вот этот вот арбузик мой лопнул а вот помидорок еще еще цветет все и пахнет погода будет так и один урожай соберу